Сегодня воскресенье, 13 марта 2016 года. Я стою на центральной улице города Сиэтл. Это столица штата Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. В Сиэтле каждый такой праздник используется для того, чтобы организовать э, марафон. Вот и сегодня э, здесь имеет место такой марафон. Десятки тысяч людей собираются, приходят на большой стадион, стартовую площадку, где платят хорошие большие деньги за право участвовать в марафоне. Десятки тысяч людей это делают. Деньги, которые получаются от этого марафона, ну вот видите, это совсем не похоже на марафон, люди как бы не особенно бегут. Но дело не в том, чтобы пробежать эту дистанцию, а дело в том, чтобы иметь возможность отдать эти деньги на благотворительные цели. Потом, под очень строгим контролем, эти деньги а, используются на благотворительные цели. Как правило, для лечения детей, для организации каких-то служб необходимых, для а, жизни, защиты самых незащищенных слоев населения. Это носит абсолютно массовый характер. Я повторяю, что э, по поводу и без всякого повода устраиваются эти марафоны. С 7 до 9 э, часов утра они проходят. Десятки тысяч людей отдают свои деньги, чтобы эти деньги затем были использованы для самых бедных людей общества. Это достойный пример для подражания. Ну а теперь давайте посмотрим более внимательно на этих людей. Это называется марафон. Никто даже не пытается бежать Хотя, конечно, надо сказать, что на первых порах и первые отряды марафонщиков, конечно, бежали Конечно, были в спортивной одежде Но теперь они выглядят вот таким образом не очень спортивным не очень ну, Организовано движение таким образом, что они сначала пробегают в одну сторону через весь город потом в другую сторону, тоже через весь город. И вот это создает э, впечатление. То есть они возвращаются в ту точку, на самом деле, с которой начинают свое движение. Э, они при этом всячески одеты, но ну, считается дурным тоном. Э, Что-то демонстрируют иное, кроме целей этого непосредственного марафона. То есть считается неприличным вывешивать лозунги политические или еще что-то делать. Одним словом, решать какие-то другие проблемы, чем те, ради которых марафон устраивается. Ну вот, теперь постепенно это движение заканчивается. Люди возвращаются к той точке, с которой начиналось это движение. И вот видите, много людей с колясками, с детьми, этому придается большое значение, потому что считается, что дети с раннего возраста должны быть приучены к благотворительной деятельности. Это действительно впечатляет. Вы знаете, когда десятки тысяч людей говорят вот таким вот образом, мы помним о самых бедных людях нашего общества, мы хотим их поддерживать. Это важно. Это очень важно для здоровой жизни социума. Это важно. Люди всех возрастов, всех социальных позиций. Вот видите, с палочкой идет человек. Вот семья идет. Конечно, все стараются как-то одеться. Особенно, особенно молодежь, это им интересно, это одновременно паблик-шоу. Паблик-шоу очень важно быть в центре внимания молодым людям. все знает, может быть, познакомиться с другими хорошими людьми во время этого события. Вот люди всех национальностей. Я повторяю всех социальных слоев. Это интересное замечательное мероприятие но ну, а рядом конечно магазины реклама жизнь продолжается так как она идет обычно вот видите да это мы у входа магазин месис один из самых шикарных магазинов здесь в сетле но ну, вот тоже тоже грань, страна, жизни, город Сиэтл, Соединенные Штаты Америки. Ну, что я могу сказать? Это общество будущего. Дай Бог, в каждой стране, чтобы люди так заботились о своих бедных. Всего доброго.